Менеджер — специалист по управлению производственным процессом, участвующий в разработке стратегии развития компании. Если посмотреть шире, менеджер может решать самые разные управленческие задачи — от руководства одним-двумя сотрудниками или небольшой командой до управления огромным предприятием. Основная задача менеджера — принимать решения, которые позволяют увеличить эффективность вверенных ему людей и других ресурсов компании именно он ответственен за то, чтобы все сотрудники выполняли свой труд должным образом и, как следствие, приносили прибыль компании. Основные виды деятельности менеджера Планирование, организация и администрирование в деятельности предприятия, учреждения или подразделения Контроль и оценка деятельности сотрудников предприятия Кризисное управление Содействие укреплению партнерских отношений Пять базовых функций, которые реализует менеджер. Это планирование, это распределение работ, организация работ, обеспечение функционирования выполнения работ, координация и контроль и мотивация сотрудников. Именно эти пять базовых функций позволяют двигать любое дело. Менеджеры могут работать как в сфере предпринимательских отношений, так и в сфере государственного и муниципального управления. Ребята, которые получают профессию менеджер, они об... имеют уникальную возможность выбора: попробовать себя в найме, а либо попробовать организовать собственное дело. К основным обязанностям менеджера относятся участие в разработке и реализации внутренней и внешней стратегии, маркетинговой, финансовой, кадровой, развитие организации, планирование деятельности организации и подразделений. Подготовка отчетов по результатам деятельности организации и подразделений. Оценка эффективности деятельности организации. Координация деятельности сотрудников и подразделений организации. Менеджер должен обладать следующими профессиональными компетенциями. Знать основы управления и администрирования в организации. Уметь оценивать экономические и социальные условия осуществления деятельности организации уметь разрабатывать и реализовывать управленческие решения, иметь знания и навыки по разработке и реализации программ стратегического менеджмента, Подготовка по менеджменту дает широкую специализацию. И каждый в этой специализации может найти интересную область. Студенты осваивают финансовый менеджмент, производственный менеджмент, бизнес-планирование, управление производственными системами, управление персоналом. Это широкий спектр тех задач, которые приходится решать потом на предприятии. Кроме этого, все наши студенты получают soft skills, компетенции, связанные с управлением временем, управлением своей продуктивностью, продуктивностью своих работников, с сотрудников, с мотивацией сотрудников, с возможностью генерировать э, идеи, с возможностью реализовывать проекты. Опыт успешных бизнесменов, которые имеют определенные ограничения по мобильности, по здоровью, он показывает, что маломобильность не является препятствием для работы в профессии менеджера. Акцент в профессиональном мире и ставится именно на профессионализм, а ограничения по здоровью не являются ограничением по возможности приобретения и наращивания своего профессионализма профессия подходит для маломобильных специалистов. По возможности рабочее место такого специалиста должно быть организовано с учетом его нозологии. Создана доступная рабочая среда с возможностью выполнения работы в инвалидной коляске. Отдельные элементы оборудования и мебель должны быть трансформируемыми. Обучиться на профессию менеджер можно, поступив в высшее учебное заведение по направлению подготовки менеджмент. Полный список вузов, в которых ведется обучение по этому направлению, можно найти на портале «Инклюзивноеобразование.рф».